Здравствуйте, друзья! В пятой части заканчивается наша танго вокруг старой печи неизвестного пока висимо Луткинского мастера. Во время съемки мне хотелось создать для зрителей эффект присутствия, чтобы вы своими глазами могли разглядеть детали печи. Я также старался особо не навязывать свое мнение от увиденного. Теперь, как и обещал, покажу схему печи, и оставлю короткие комментарии, но учтите, что этот рисунок схематичен и не является рабочей порядовкой. Любопытные моменты, которые я хотел прокомментировать. Первое. Разница уровней между полом и основанием печи заставляет задуматься над двумя поучительными фактами. Нижний лежащий на земле венец сруба гниет, но следующий за ним венец остается в это время сухим. Как это может быть? Я могу объяснить это только тем, что сруб ставился на мох. А мох, в отличие от пакли и джута, оказывает антисептическое действие. Состояние поры печи. Быки, бревна на которые опиралась печь, не обрабатывались никакими пропитками, как это делается сегодня, но остались сухими. И это благодаря тому, что стояли они на камнях, а влагу в подпол не пропускал толстый слой глины. Кстати, в этой местности сохранилось еще много печей, установленных на деревянные столбы. Я пока не встречал подробных описаний такой технологии в российской литературе. Как правило, пишут о необходимости фундаментов для печей, но время показало, что такой экономичный деревянный вариант тоже жизнеспособен. В общем, эта тема ждет серьезного изучения и отдельного обзора. Шансы редко используются для строительства современных печей. И напрасно. Конвекция воздуха в нижних каналах улучшает теплоотдачу низа печи. Это же очевидно. В данном случае остается только один вопрос. Почему каналы не сделаны сквозными, а перекрыты с одной стороны? Может быть для того, чтобы по полу не сквозило, когда зимой открывают входную дверь? Листовое железо, уложенное на шансы, удерживает глинопесчаную смесь в швах верхнего ряда и не дает ей выкрашиться. Листы железа. Такое кровельное железо, которое укроет крыши. Ну, конечно. Под топка толщиной в один кирпич впечатляет, но боюсь при нынешнем качестве выпускаемых кирпичей вряд ли допустим. Предлагаю принять к сведению такой вариант и укладывать на под минимум два слоя кирпичей. Стенки топки все-таки лучше футировать, особенно если дымоход достаточно длинный. Современные кирпичи не выдержат такой термической нагрузки, с которой справлялись кирпичи, сделанные по старым технологиям. Кстати, о кирпичах. У писателя Мамина Сибиряка в романе «Дикое счастье» встречается занятное описание старой печи. Все уговаривали Гордеев Стратыча переделать эту печь и поставить на ее место обыкновенную кухонную, затем другую голландку, и место много бы очистилось, да и дров пошло бы вдвое меньше. Но в самом деле, Гордеев Стратыч, уговаривал упрямого старика даже отец Крискент, вот у меня на целый дом всего две маленьких печи и тепло, как в бане, вот бы и вам. Это батюшку-то, печь ломать, изумлялся каждый раз Гордеев Стратыч. Да вы что, что вы, отец Крискент, нет, этому не бывать Потому это какая печь, батюшка-то сам ее ставил. Теперь мне 53 года, а я еще ни одного кирпича в ней не поправлял. Разве нынче умеет такие кирпичи делать? Вон у вас на церковь делают кирпичи, вес у в нем 4 фунта, а пальцем до него дотронься, он самый крошится, как сухарь. А батюшкины кирпичи по 12 фунтиков каждый и точно вылиты из чугуна. Нет, я батюшкиной печи не патрону, отец Крискент. Вот умру, тогда дети, ежели захотят умнее отца быть. Пусть сломают батюшку в печь. Да ну, конечно, пожалуй, нынешние кирпичи ничего не стоят, соглашался отец Крискент. Кирпичи у нашей печи были, конечно, полегче, 12 фунтовых, но все же значительно крепче нынешних. Широкое свободное хайло на выходе из-под и просторная камера колпакового типа вдоль задней стенки печи способствуют максимально полному сгоранию топлива и свободному движению горячих газов. В нижней части правой стенки два горизонтальных канала перекрыты железной и чугунной плитами. Целые стенки печи показывают нам, что разница в коэффициентах теплового расширения металла и кирпича не создали здесь никаких проблем. Шансы и длинные горизонтальные каналы низа печи обеспечили хорошую теплоотдачу. Полагаю, что подтопок с трехоборотным дымоходом хорошо справлялся с обогревом этого дома. На деревянных досках, полочке подшестки и на деревянном щите, основе печи, не замечено никаких следов обугливания. Верхняя часть топочной дверки, подтопка, как видите, изрядно расшатана. Для перекрытия передней верхней части подтопка использовался кусок чугунной плиты, который частично выгорел. Видно было, что в этом месте топку ремонтировали. Непонятно пока, лежала ли эта чугунная плита с самого начала или ее использовали при более позднем ремонте. Видно, что подтопок использовали чаще, чем русскую печь. На нем почти не сохранилась первоначальной штукатурки. Спереди по бокам она была обмазана потрескавшейся глиной. Состояние дверок показывает, что нужно использовать другие, более надежные способы крепления. Для перекрытия верха топки также не стоит использовать чугун. По углам печь была перевязана, стянута медной проволокой, с использованием гвоздей, вбитых в швы между кирпичами. Проволока оставалась снаружи кирпичной кладки. Я полагаю, что печи на быках обязательно нужно стягивать подобным образом чтобы при вероятных подвижках грунта или полов печь не давала трещин. Кирпичи мастер укладывал с перевязкой, но свободным, произвольным, как мне показалось, чередованием цельных кирпичей трех четверок или четвертинок и с разной толщиной швов. Полагаю, у мастера не было никаких паридовок а имелся только общий план печи и, возможно, даже не на бумаге, а в голове. Такая небрежная манера кладки и оставленная снаружи проволока стяжка, очевидно, заведомо предполагали последующую обделку печи штукатурку. При кладке лицевой части печи использованы декоративные элементы выступающие углы на кирпичах в этих местах аккуратно стесаны перед укладкой и аккуратно заштукатурены Интересное сочетание небрежности, где это возможно, и тщательности где это необходимо Из-за малых размеров печи мастер вывел подъемный канал подтопка внутри горнила русской печи в дальнем правом углу кирпичами на ребро и эта кладка в том месте совершенно не пострадала. Все кирпичи остались целыми. Внизу русской печи, между стенками топки и горизонтальными дымоходами под топка, находилась ниша, наполненная песком и кусками полевого шпата. Осколков стекла под кирпичами пода замечено не было. Металлический шесток прекрасно сохранился. Только та его часть, которая уходила в устье, дала трещину. Видимо, сказалась разница температур. Под русской печи не Бока пода приподняты. Правый немного, а левый весьма заметно. Видимо, такая форма объясняется применением характерного для этого мастера элементом наклонным железным листом над плитой подтопка этот прием использован и на других печах этого мастера но допустим и то что эти неровности пода могут иметь какое-то другое пока неизвестное для меня назначение арка у свода русской печи лучковая сделанная из старинного керамического кирпича опирается на ребра кирпичей футировки, топки, свод неровный, опускается и сужается в направлении устья печи. Никаких металлических закрепляющих стяжек в этих местах не использовано. Все кирпичи свода и устья хорошо сохранились, возможно потому, что русскую печь использовали реже, чем нижний подтопок. Обратите внимание на способ укладки устья. Такое перекрытие легко делать и также легко ремонтировать. Горнила русской печи сверху засыпана песком и гравием. Перекрытие сводов опираются на металлические полосы в 6 мм над плитой, и 8 миллиметров над шестком они не погнулись успешно выдержали все нагрузки верхний горизонтальный канал подтопка вмонтирован самоварник у чугунных задвижек отломаны ушки полагаю что это произошло из-за давления на задвижки опускающегося потолка Более светлый цвет смеси и потеки на стенках трубы на чердаке позволяют предположить, что в глину была добавлена известь, состояние кирпичей, из которых сложена труба, хорошее. С какой целью фрагмент чугунной вьюшки оставлен в трубе над задвижками дымохода, я пока не понял. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, постараюсь всем ответить. Спасибо за внимание, до свидания. Заходите еще, живы будем, не помрем.